Дорогие друзья, меня зовут Михаил Исаев и в сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать очень продуманное и универсальное решение для монтажников дверей, для людей, которые занимаются изготовлением мебели и работают собственно, на выездных объектах. Эта версия называется Pro «Про 2, профессиональная версия номер 2. В эту версию вошел небольшой ряд изменений, но эти изменения они очень сильно влияют на качество работы, на скорость работы. Человек, который работает за хорошим и качественным инструментом, он меньше устает, ему это приносит только одно удовольствие. Также мне хотелось бы заострить ваше внимание на том, что только наше производство пускает колесные базы по системе хранения DeVolt, Bosch, Festool и много других известных марок. В этом видеоролике мы не будем подробно рассматривать для чего у нас транспортировочные ручки, для чего у нас линейки. Параллельные упоры, не будем также рассматривать колесную базу. Все это вы можете посмотреть уже в полном обзоре. Ссылочку я оставлю на первую версию. Я лишь покажу, на что этот стол способен с теми обновлениями, которые уже вошли в эту версию. Итак, давайте я раскрою и мы посмотрим, на что способна наша продукция. Легким движением руки наш столик превращается в рабочую площадь длиной 1,4 м. Вы уже успели заметить, на столешнице появился второй вкладыш. Этот вкладыш идет под фрезер, этот вкладыш идет под погруженную пилу для распуска доборов. Также здесь появился еще один параллельный упор. Для работы с фрезером добавлены еще две линейки. Эти линейки они являются универсальными. Вне зависимости, какой у вас инструмент, вы можете их позиционировать таким образом, что у вас ноль будет согласно фрезы также и на этой стороне добавлены также парные треки то есть эти части треков служат для линеек эти части треков служат для подставок хотелось бы обратить ваше внимание на подставочки для торцовку которые выходят из нашего производства мы не делаем как другие производители мы здесь не прорезаем шип не делаем выборку Почему? Потому что все это в процессе эксплуатации, это все разбалтывается, расшатывается. Для этого мы используем специальный ползун, который идеально подходит под те треки, которые мы сюда врезаем. В процессе эксплуатации это не разбалтывается, не расшатывается, он очень плотно и очень идеально сюда встает. Для еще большей надежности его можно зафиксировать барашком. Он очень устойчиво стоит. Повторяюсь, он не разболтается, не расшатается, потому что здесь все очень плотно. Для демонстрации работы мы будем использовать вот такую пилу Makita SP-6000 и фрезер MT-362 Mactec. Пару слов о том, почему я рекомендую использовать именно вкладыши, а не делать здесь прорезь в столе. Первое, это потому что эти быстросменные вкладыши, они снимаются, они легко откручиваются и меняется любой инструмент. Вне зависимости, будет стоять у вас здесь либо покружная пила, либо еще один фрезер. Сюда также можно установить лобзик. Но приезжая на объект, вам не надо каждый раз залазить под стол, прикручивать инструмент После того, когда вы выполнили какие-то работы, соответственно, этот инструмент надо снять. Вы опять же залазите под стол, откручиваете винтики, все это потом собираете и укладываете по ящикам. Это занимает все очень много времени, достаточно проще открутить вкладышку. В режиме реального времени. Вы видели, сколько у меня ушло времени на то, чтобы убрать вкладыши со стола. Также при необходимости пила очень быстро монтируется в стол. Все. Наш стол готов к работе. Осталось его только прикрутить. Наши вкладыши они являются универсальными, они имеют возможность переворота. Здесь поставили торцовку и производите росту каких-то небольших деталей вдоль стола. Многие из наших клиентов задают мне вопрос, Михаил, а для чего вы вырезаете вот этот продольный те-трек? Я объясню. Этот продольный т-трек можно использовать для каретки. У каретки под определенным градусом можно прогонять большое количество деталей. Почему этот вкладыш тоже выполнен в фигурной форме, как и вкладыш на циркулярный пиле спросите. Все очень просто. В зависимости от того, как мастеру удобно подойти и включить фрезер. К примеру, мне удобнее это сделать перед рабочей зоной. То есть я просто опустил руку вниз и включил выключатель. Мне не надо каждый раз обходить и включать его это. Достаточно просто перевернуть фрезер в том положении, в котором вам удобно. Вот, к примеру. Моя кнопка включения расположена здесь. Я ее могу установить вот таким образом. И теперь я буду включать фрезер возле основного своего рабочего места. Либо же, если вы будете производить работы с этой стороны, вы его можете перевернуть и поставить таким образом. Все, теперь у вас есть доступ к включению с этой стороны. Вы видели, как быстро я вмонтировал и циркулярную пилу, и фрезер. Для этого достаточно просто закрутить 4 винтика здесь и 4 винтика там. Не надо каждый раз залазить под стол, прикручивать инструмент. После того, когда вы произвели какие-то работы, опять же надо залезть под стол, опять открутить крепеж и прибрать инструмент. То есть, согласитесь, если вы работаете на выездных объектах, то это занимает очень много времени. И если эту операцию производить каждый день, до да, с утра вы приехали на объект, Прикрутили, поработали, опять залезли, открутили. Это надоедает, это неудобно и это занимает очень много времени. А для того, чтобы заготовка не свисала, когда вы делаете распил, и чтобы нагрузка на ваши руки была меньше, для этого существуют вот такие поставки. Они вставляются сюда, треки. И это импровизированная третья рука, которая вам ее поддерживает. Многие задают вопросы. Михаил, мне подставки пришли не того размера. Они не подходят к моей пиле. Объясняю. Мы их специально делаем немножко повыше. А уже каждый мастер подрезает по той высоте, согласно которой у него идет станина. После того, как мы зарезали коробку, нам ее надо собрать. Очень много вопросов поступает от мастеров. Михаил, скажите, как собирать коробку на верстаке? Что нам для этого надо? Положите мне небольшой отрезочек 96 см фанеры, либо же алюминиевого профиля. Я буду на нем собирать коробку. Я объясняю, ребята, во-первых, фанера она имеет возможность деформации, она может идти винтом при длинных размерах. На алюминиевом профиле это делать неудобно. Неудобно почему? Потому что когда вы его крепите на стол, вы его должны зафиксировать струбцинами. Эти струбцины потом вам будут мешаться при сборке маленькой детали. К примеру, у вас здесь идет одна стойка, здесь идет вторая стойка. А посередине вот эту деталь вам надо положить на этот же профиль. То есть струбцины вам уже будут мешаться. Либо прикручивать саморезами. Ну, в общем, это не совсем удобно. Сейчас я вам покажу вариант, который не вошел в серию нашего производства. Мы его сделали только для демонстрации мастерам. И на данный момент мы это производить не собираемся. Мы просто вам покажем, как это можно сделать и как решить эту проблему. В дальнейшем мы обязательно снимем видеоролик о том, как все это делается, какой материал для этого нужен и каждый мастер самостоятельно сможет это сделать. Изготовление данного приспособления занимает не очень много времени, но тем не менее стоит его потратить, чтобы потом выполнять свою работу, как говорится, в удовольствие. Ну а кто считает, что это лишний вес, лишние детали, то может это производить в привычном для себя режиме, ну то есть на полу. того, чтобы установить два расширителя стола но теперь у меня есть рабочая поверхность которая составляет длину метр сорок на 98 сантиметров это при том, что у нас стол идет 480, если у вас стол будет идти 550, то у вас стол будет еще больше из-за того, что полы на объектах неровные здесь есть регулировка по высоте ход этих подпятников составляет два с половиной сантиметра можно выставить столешницу таким образом что когда вы положите сюда правило у вас все будет идеально ровно газовые лифты у нас здесь стоят опять же не просто так они у нас служат стопором когда вы производите работы и нечаянно зацепите ножку то есть газовый лифт служит стопором чтобы ножка сама у вас не сложилась Расширители стола будут подходить ко всем версиям, которые мы производили, которые у нас будут выпускаться. Здесь по всему периметру столешницы идет специальный профиль. И благодаря этому вы можете разместить упор с любой нужной для вас стороны. Когда вы подрезаете добор, вам его необходимо потом распилить вдоль. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, как это делается легко и быстро при помощи нашей продукции. На вот эту сторону мы устанавливаем циркулярную пилу. на этой стороне мы будем производить роспуск гонажа когда на конечном этапе работы вы устанавливаете доборы либо наличники вам это все торцевать делать распил, ну, производить э, скажем так, работы с большим количеством деталей вот, для этого торцовку можно перенести вот сюда перед собой положить пачку хоть 20, хоть 30 наличников и спокойно торцевать торцевали положили, отторцевали, положили, отторцевали, положили больше нет необходимости ходить каждый раз э, взять наличник, прийти отпилить его пойти поставить, взять другой, прийти опять отпилить и в третьих это очень положительно сказывается на заказчиках то, что вы не будете больше ставить наличники к ним на стены, не будете портить их не стены, не будете портить их обои вы не будете каждый раз после отпива идти ложить деталь допустим на пол, либо же чтобы распилить, взять ее с пола и отторцевать все, достаточно ее просто положить здесь. Хоть вот такую кучу, хоть, хоть 20, хоть 30 деталей, и вы спокойно будете работать. Это экономит ваше время, понимаете. Есть у нас клиенты, которые работают совсем без стола, и они говорят, Михаил, Благодаря вашей продукции, наконец-таки, я встал с колен. Наконец-таки, на моих коленях вырастут волосы. Ребята, вот такие вот комментарии, это очень хороший, позитивный настрой для нашей команды, для нашего производства. Поэтому мы стараемся постоянно обновлять а, свою продукцию. К сожалению, на все у нас не хватает времени, поэтому мы будем это делать по мере своей возможности. Ну и напоследок хотелось бы сказать, что вот этот стол, вот эти упоры, вот эти наши фсу ящики и вот эта вот погруженная пила Makita SP-6000 будет подарена одному из наших мастеров, которые приняли участие в проекте «Мастер на прокачку». Если вы не слышали о таком проекте, если вы об этом проекте ничего не знаете, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Переходите, обязательно принимайте участие. Для условия этого проекта там вообще минимальный. Достаточно просто написать, какие виды деятельности вы занимаетесь и какой инструмент вам нужен. На этом, ребята, я буду заканчивать. С вами был Михаил Исаев. До новых встреч.